Город воинов. Давненько я не бывал в таких местах. Держись рядом, дружище. Крепите прочнее. Еще один ураган, и все крыши сорвет начисто. Да, вождь. Подожди, вождь. Я должен тебе кое-что передать. Где ты это взял? И где Могрин? Могрин пал в бою. Перед смертью он просил меня доставить тебе это донесение. Кто ты, воин? Я Рексар, последний из Мокнатала. Мокнатал. О народе, в чьих жилах течет кровь орков и иогров, слагают легенды. Я рад нашей встрече. Добро пожаловать в Доратар, первое королевство орков. Оставайся здесь, ты заслужил отдых. Наверное, я и впрямь слишком долго странствовал. Благодарю тебя, Трал, но я не привык быть нахлебником. Укажи мне, что я должен делать, и я честно отработаю свой хлеб. Что ж, в нашем королевстве найдется дело для каждого, и многим здесь понадобится твоя помощь. Поговори с моими воинами, они расскажут тебе, что к чему. Знакомься, это Рохам из племени Черное копье, один из моих лучших разведчиков. Здарова, приятель!